каналом канал и нас <звы> Если мы продолжаем, Том Брэдъер Ларкрофт. У вас понедельник, у меня рабочий день только начался, но все равно премьера идет. А значит что? Значит мы все с вами на премьере, включая меня. Вот вы сейчас смотрите, а я тоже с вами смотрю. Так что, ребят, давайте не будем забывать про чатик премьеры, открываем, пишем, общаемся и параллельно обсуждаем, насколько здесь все трешово и безумно. Ну и конечно же, ребят, надеюсь, вам нравится наше прохождение, Обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий, подпишитесь на канал. Это поможет продвижению этому видео. А чем, больше, ну, как говорится, YouTube его увидит, он начнет продвигать его. И нас станет больше. А чем нас больше людей увидит и подпишется на нас, тем нам станет веселее, ведь нам будет с большим количеством людей общаться. Ну и, конечно же, поделитесь с друзьями, буду очень признателен. Ну и конечно спасибо всем, кто будет сегодня в чате. Ребят, вы лучшие. Респект всем. И конечно же не забывайте, у нас есть наши группы социальные, дискорд, телеграм, ссылочки все в описании. Ну и конечно же. Вебку вы выключаю, не прощаюсь, и погнали, до гребный трэш. Погнали, погнали, погнали. Так, погнали, погнали, погнали, погнали. Лара, продолжай. У нас тут все в огне, у нас тут все горит, горит гребаная братство, горит все. Умер забавно, я смотрю. <свист> Это я возьму. Спасибо. О, как пошла. Матьяс. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы пимика. Почему он так интересует матис? Молодец, карту забрала. Это хорошо. Зона эвакуации. Эвакуируемся, Лара! Так, Где вы там? Я вас не вижу, парни А, вижу С этим разобрались <и> <с <Maurice> <Ginseng> Мне сразу туда надо будет Заберем потом их трупы, я так полагаю, наверное Кстати, у нас ничего по территории нет? Ничего по территории нету, отлично а, вот это я забираю Слышь, что я, я и так на них много потратил Лара, держись Так, с этим я закончил А где второй? Второй же сгорел Сгорел на работе, исчез уже что ли? Нечестно я бы побежал бы, но здесь лучше идти аккуратно. Оооо... Слишком все тихо. Какие О, люди! Жива! И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, сами схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Э, скажешь, как там что? Серьезно? О. Антропологическое чудо? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что Лара, мы тебя ты найдем. Дура. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матис? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, похож. что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта... В твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается, а вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Нас сейчас предадут. В голову! Ч ⁇ ари, не ари! ари. Дах не ари, дура, что не ари! Хорошо. хорошо. Мое оружие. Да! А теперь отсюда выбраться. Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? А он с ним, я ведь говорю. Этот Уитман рыжий... Беги, Лара, беги! Сядь! беги! В дронный зал! Но слишком тупо! Лара! И он даже не закричал... Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! <связь> Барди! Где еще. Парни, вы на моей территории. Отлично. Иди сюда. Кто следующий? Это взрыв Вот это взрыв, неплохо Это забираю Так Ага, вижу А есть, неплохо ну, давай, вылезай Че спрятался? Боишься? Подорвались с ним вместе Конечно, очень мило Давай, надо перезарядиться Лара, возьми уже Танцуй, кардабалетус! Уходим, уходим! Это я заберу тоже. У меня тоже такой есть! Давай, давай, я держись. А, есть. Надо no. И с кем будешь окружать меня? Вот. Это еще или есть еще кто-то? О, че! Лара, держимся. Вперед, вперед. Крикатами. Вот это, это да. Парни молодцы. Парни знают свое дело. Уважение. Нет, я не твоя. Она моя. Давай, есть yes, yeah. Крутое добивание! Так. Самое пекло. Детали для дробовика собрано, неплохо. Модификация лагерь! Новая модификация лагерь появилась. Странно, ну ладно. Может, надо тут огнемет, кстати. Было бы здорово. Маловероятно, но... Вполне может быть, не исключено. Кстати, об огнеметах. Давайте-ка посмотрим. А еще... Уверен, наверное, если же. Жал... Эээ... Ну, ладно, я бы точно жаловался, если бы... Закончил бы здесь на самом... Как... Ух ты. Посмотрите, как... Наверное, в пятницу все говорили закончил на самом интересном месте. Она а по факту то нет Ух ты! Эй, все. Их Буду пока с автоматом, если никто не возражает. То что-то мне о а том мне не спокойно. Вау, oh, wow. красота, это я забираю Yeah. <сёк> не закачал, не закачал, <сёк> Вот оно значит Вот что значит, покачал, покачал Все докачал <сёк> Все говорят, пользуйся, наверное, дровашом Но мне неудобно <сёк> Сейчас Уитман опять же нас предаст, говорю вам Найдите избранную, а это моя! Нелайс кулдаун. Я даже не знаю, куда мне двигаться, он меня зажал! найти что подара да согласен А куда двигаться тогда мне? Он шмаляет только в путь я мог бы залезть наверх, но в этом толку ноль. Разве, меня не Разве что -то только пробиваться <связывая> вот так, по-тихому? <связывая> да, только туда. Есть что-нибудь что пособирать? Слушайте, тут поджарщи, тут наверняка есть что-то ценное, но я этого не наблюдаю. Он стреляет 50-миллиметровыми пулями! Я не хочу выходить. Мне здесь нравится. Тут тепло, уютно. Привет! Теперь не спрячешься. Теперь я сейчас по земле Да, выстрелить, выстрелить! <реш> гранатомет! Нам дали гранатомет, ребят. Это насадка на пистолет, что ли, идет такая своеобразная, да? Если это насадочка, то это прекрасно. На автомат! Ребята, это ветконг. Это в YetCon. Нажмите для применения, чтобы разбить наличные преграды и это проход для нас, ребят. Правильно. Убирайтесь, брось, да. Все. Есть еще желающие. Я могу найти еще пару запасов. У меня на всех хватит гранат. расстреляли, мы тут устроили взрывы они нам устроили взрывы, но, конечно, зато мы можем теперь обмениваться взрывами Я все взял Это я все забираю Yes! ещё. Ага, вижу. Хорошо стреляешь! добра уминовала. О, костерок. Короле... Красота. Помповый дробовик. Модификация оружия. Старый дробовик в помповый дробовик. Так, смотрим. Красота. Зажигательный патрон у нас есть. Почему бы и нет? так гулять Обмотка приклада. Складной приклад помогает тебе сделать оружие. Прекрасно. Uh, заряд, антическая зарядка. Вообще шикос. Что у нас еще здесь есть? Тут у нас все прекрасно. У нас только тропаш не прокачивался за это время. А так, у нас его идти. Так, ну что у нас сейчас осталось? Ледоруб остался? Ледоруб, ледоруба можно нанести ужасные увечья Берем Нажмите игры, чтобы добить оглушенного противника ледорубом Красота Лара, аккуратно сама не сгори Это, а, кстати, мы можем отсюда телепортироваться? Нет, не можем. Я только сейчас обратил внимание. Кстати, опять же, об обращение внимания. Здесь только лагерь у нас. Ну, мы, кстати, зато близки к развязке, а предательство, я так полагаю. Мы слишком все с... Так. А давайте, кстати, дробаша пробуем. <свят> Она как горячий Сэм. Лара, не стани. Красота. Ясно? А вопрос отпал. Ты жива у меня, надеюсь? Жива. Не подходите ко мне. Идем с нами, мы тебя не обидим. Беги! Вперед. Лучше их сейчас всех разбить вот здесь. Она одного прибила. Гуляет. Надо все подготовить. Тук-тук. Кто там? Дед Масай! ха а, а вы что думали, я что Буду так что-ли помалкивать Три гранату от Ларуку. Можно и выше. Так, ладно, уходим отсюда. Есть что еще, где гранаты взять? А, я все потратил? Ну, вообще, молодец. А, отлично. Так, с этим закончил. Есть еще желающие. Просто если есть, я найду всегда... вооружена. Ага, вижу. <смех> <смех> <смех> Есть еще желающие. У меня на всех хватит. гранаты кончились. Нет! Есть еще желающие. Нас всех хватит. Есть еще! Походу, я со всеми разобрался. Со всеми местными красавицами, да? Ну и хорошо. Мне же лучше. Ларуся, собирай весь боевой потенциал этого мертвого королевства. Боже, такому добру пропадать. Давай. А, туда она не хочет цепляться, да? Ну нет, просто надо убедиться, что здесь все собрали, что ничего не потеряли. То мало ли, может, здесь что есть еще? Слушайте, это, кстати... Ну это лагеря, я не вижу никаких меток или обозначений для сокровищ. А что для гранатомета, но с ним не так не густо у нас. Молодец! Слушай, ну этот ведь вот точность с, с карми даже. Она вон там! Подстрели ее! Посвети мне! Вот она! Стреляйте! Стреляйте! бегом! <святый> Надо делать это в период паузы. О, слушай, даже реально физика воды. Давай, давай, давай. Сейчас будет следующий. Давай. А, тут только перебежки, тут только перебежки, ребят. Ну, давайте думать, куда дальше бежать. Туда. Намного тебя не хватит, дружище. Yeah. Намного их его не хватит. Душу, душу да да да да да да да да да да да да да да да Правильно боишься. Все желающие. <смех> Все, дорога открыта. Лара, Лара, перелезай, скорее. Иди к роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне, прошу, поверь. Да, Лара здесь еще не всех прибила. Лара тут э, рекорд нужно поставить по массовому уничтожению всех местных форм жизни. Не снять с этого красавчика всего, это кощунственное преступление. Куда нам теперь? Она теперь туда. Так, чтобы нам туда попасть, надо залезть сюда. Ух ты, даже фпс падает. Погнали, давай пролезаем Лара. О, -о, -о. идиот.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 Причем здесь вера, он дело сказал! Как императрица будет выбираться из могилы! Бегом! Отстань, отстань, отстань! Кому сказал, отстань! Кыш, иди гуляй! Это мой мост! Эвакуация! Большая эвакуация! ОТЕС! СТОП, о о о Постой! Бури! Это слишком опасно! Рот! проклятие! Так, стоп! Тут есть что-нибудь, что можно собрать? Тут только бочки и тонны огня! Я не хочу здесь быть! Тут слишком много топлива. Тут реально очень много топлива. Уходим отсюда. Залезай! Лара, по имя Амели Крофт, залезай уже. Ой. Давай, движемся. Давай. Не-не-не-не! Я думал, с первого раза Не получилось Сейчас, так, где начнем? Давай Давай, Лара, залезай, залезай, залезай! Я с сюда. То есть ты пилот. Вниз. Мы Зато выживем! Да. Если что? не да вы а ты что, хочешь молнию, что ли, в голову получить? Итак, э следствие. Пилот имбецил, вместо того, чтобы приземлиться в, без в самом безопасном месте и организовать оборону, решил устроить здесь грабанное кру крушение. А ну не смей помирать! Живана, успокойся! Не смей тут помирать. Как нога? Цела? Ладно. Очнись, Лара. Как бы знаешь, надо вдыхать, а не целовать. Вернись ко мне. Очнись. Давай, Лара. А пилот где? Да О, все, вопрос закрыт. тебя был второй, и ты мог бы его просто достать, идиот. Причем, кстати, позвоночек попали. Я удивлен, что он до сих пор стоит. Папаша. Прости меня, Лара. Прости. Дворучкики, Лары легендарной появились. Он, кстати, так-то быстро не умрет, если что. От такого сразу не помирают. Да, крутичение, но, ну, во-первых, у него он мог сейчас стоять какое-то время, и он мог, может еще дышать. То есть он еще живой, от такого сразу не помрешь. Вы не думаете? Если только, конечно, не перебили позвоночника, поскольку он стоял еще мог Нет. стрелять. О, боже. Как ты, Лара? Как, она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Да. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Как-как? Проживем как-нибудь. перенесем его в подходящее место. Красивая разоставка, кстати. как воин. Похороним его как воина. Сказал Самаанец. Если что, это уговорец. само. Так и не познакомит с отцом. Но я вам говорю, старик еще живой. Вот старик еще выжил. Тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров одна сплошная аномалия. Вот и вина. Я здесь не сдохну. так потом и кто, не... мы убираемся отсюда. Да не в этом дело. Лара, предлога... Я же знаешь, что здесь нечистая Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь где. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. А сказать прямо, нельзя выйти, Буря Держи будет всех убивать эй эй эй эй эй Ты наши дворучники не отдавай! Это легендарка, Рот тебя наследство оставил! Лара, помирать так с ними! Или она отдала старый пистолет? Если она отдала старый, то это еще хорошо. Рот, что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури. Они как-то связаны с императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. Ну, все, Шуза. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Иона Рэйс! Черт возьми, я должна была пойти с ними. Вепер получил новое снаряжение. Как я могу посидеть у костерка? О. И все же я хочу посидеть у костерочка. Или я не могу. Ладно, давайте найдем. О. Лара, прости. Я тебя в это втянул. Я обещал твоему отцу в нашу последнюю встречу. Я поклялся ему. Заботиться о тебе беречь, а что из этого вышло, я навлек на тебя беду. И теперь ты обо мне заботишься. Знаешь, ты очень похожа на своего отца. Он был умнее, мудрее и сильнее всех, кого я знал. И он никогда не сдавался, как бы тяжело ему ни приходилось. Конечно, я переживаю за тебя, но знаю, если кто-нибудь и сможет здесь выжить, то это ты, Лара. Что бы ни случилось, знай. Я любил тебя как дочь, которую у меня никогда не было. Я горжусь тобой. Вообще-то у него есть дочка. Он только, ну, просто, наверное, еще не знал. Ой, бедняга. А ты реально не знал? Так, ну что нам? Здесь есть несколько лагерей, есть гробница. Давайте дойдем тогда до нее и закончим, потому что, ну реально, надо найти место, где-то сохраниться. А. Это считается? Слезами горе не поможешь. Так сказал бы Не верится, что его больше нет. И никогда уже больше не будет ни его, ни рассказов о моих родителях, ни похода в горы. Боже, лучше бы они меня убили. Вот она я. Жива, здорова. И точно знаю, что ни корабль, ни самолет нас отсюда не вывезет. Сейчас точно. Я чувствую, что разгадка как-то связана с Пимика И этим монастырем. Надо действовать. Надо найти выход. Да найдем, успокойся. Для начала давай-ка разберемся с прокачкой. Здесь готово, тут готово, тут готово, там готово. Здесь готово, а тут не готово. Тут у нас много обновлений. Давайте, дядя джентльмены! Будем смотреть, что здесь у нас еще... Так. Приемник магазина. Магазин легче вставляет ц... оружие, уменьшает время перезарядки. Это полезно, но пока не надо. Удобно руководитель, модифицированный руководитель уменьшает отдачу. Прекрасно. Глушак! Выстрелы еле слышны, урон меньше. Нажимайте, чтобы переключиться. Перво. Вот это то, что мне надо. Красота! Так, давайте смотреть, что тут еще у нас есть. -у. Птичка, ты моя. Тут много чего на сбор ресурсов есть. Это мне нравится. Получайте опыт в ходе испытаний. Тихая охота. Есть и гриб? Грибы. А тут что у нас? Этот китайский кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры. Неплохо. Так... Ну, сейчас мы тут быстро все найдем. О, -о, О привет, кролик. Я сейчас похожу, пособираю. Может что найдем еще полезное? полно всякой живности ходит, бродит. вороны птички. Так, это, полагает А, да, это он и есть. Это и есть место крушения пилота. А -а -а. Собираем грибы. Лары грибник. У нас тут вот помер, но она решил пойти в грибники. А что нет-то? Добро пропадать нельзя. Это и опыт, это и прокачка, это все. Это надо брать. Надо, конечно, охоту прокачивать. Надо охоту, конечно, прокачивать Я так полагаю Этот регион большой Я думаю, здесь много чего может быть пособирать Давайте я сейчас еще осмотрю первую часть локации Где мы хранили рода Может быть, я там попустил грибы Ну все может быть Вы же меня знаете Я такое могу я... такой со мной вполне нормально Разделать не могу, зараза. Надо быть повнимательнее. Эти опята, вот, они очень плохо заметны. Ты их сразу то не увидишь. Надо быть повнимательнее. Эй, на ухи, иди сюда Эй, не убегай Все, собираем Ну тут слишком много добра Можно много чем нафармить просто себе В опыт Кстати, а почему за такую мелочь не дают слишком многого? Я не понимаю. Вот чё-чё, а за это нужно давать намного больше, я бы сказал бы. В конце концов, попасть в птицу из лука до да, такого расстояния. Это, знаете ли, не хухры-мухры. мухры зараза, этого еще не хватало. Мне бы найти хотя бы лагерь небольшой. А ну идите сюда, шапки. Я устрою вам в Да, походу, сегодня подольше запишем. Побольше. Что Мы дойдем кстати? до бежать. Нет, здесь слишком темно. Низки не видать. Думаешь, они здесь? Может лучше залезть на дерево и переждать? Грети! Эй! Выходите! Выходите! Лучше сдавайтесь, пока ищейки вас не дошли! Выходите! пока не смотрят в мою сторону, уйдет куда-нибудь. Хорошо. И делаем все по-тихому, чтобы никто нас не заметил чтобы все было тихо и аккуратненько. Красота. Так, тут у нас что? Гробница и зона передвижения. Любопытно. черт это ничего это стелс кара так Я кстати, могу увидеть себя пята. Это хорошо Так, где-то тут еще Наверняка же есть что-то еще Куда можно залезть К примеру Как видите, здесь есть спуск один Это пока сюда Давай, Лара. Здесь. Забавно, что наверху тоже никого нету. Древний китайский кинжал. Примерно сотый год нашей эры. Это кинжал? С каких времен тут разбиваются корабли? Да, наверное, с начала времен, мне кажется. Логично было бы. Разве нет? Не слышат, Но они меня не видят. Это хорошо. Стой на месте, стой на... Они даже не догадываются. Давай, стой на месте. Я тебе в голову. Давай, иди к папе. что за звук пойду погляжу что еще я сама смерть на крыльях ночи я ваша туалетная бумага, которая кончилась ночью во время толчка. Я Ларомань твою плащ. Оу. Тут много чего еще есть. И они, кстати, сохраняются. Это хорошо, не пропадает даром добро потерянное-то. Последний. Он где-то там гуляет. Видите, там свет даже есть. Он плохо просматривается. Хотя, в теории, можно и попасть. Если нащупать его как следует. Вот он. Ладно, давайте не будем, как говорится, тянуть кота за хвост. Давайте со всех соберем пожитки. Эй, а где мои пожитки? Я же здесь... Вот это обидно сейчас. Я тут, знаете ли, их всех кромсаю, убиваю. Так, это тайная гробница, ясно. Гробницей займемся в следующей серии. сохранения для нас. Нашу что, сюда. что, нашли? Идем просто подальше и все. У меня еще есть что-то сделать. Чёрт, они за мной по пятам идут? Парни, да вы хороши. Ой, зараза! Давай, давай, давай, иди сюда. Черт, надо уходить. Уходим, уходим Черт, молодцы Ну, в любом случае, здесь все сокровища, которые мы находим, они сохраняются Все очки, которые мы находили, сохраняются То есть здесь проблем как бы с этим нету здесь мы не Вопрос только в трупах Видите, вот это... О! Лагерь. Вот давайте к нему добер... до него доберемся. Тут, ну, кстати, внизу еще лисичка где-то должна быть. Я ее обязательно найду. Просто я помню, она где-то здесь была. Я не помню где точно, но она где-то здесь была. И дайте я возьму, кстати, дробаш. Ну, от волков, вы знаете, это... был так аккуратно по-тихму вижу еще лисичку так еще пять грибов Зря не тратите, парни Вы все хорошо работаете Там не то скала, не то не знаю что. Но я же вижу здесь заодно и... Свисток. Кстати говоря, он должен быть здесь помечен, да, для нас? то Кстати говоря... А вон там был, Лис... А он вон там... Так, а как мне туда попасть? Прыжка да перебежками только разве что? Прыжками перебежечками да перебежками другому никак. Лара А Туплю Туплю А Ларочка же просто открывается Мы же знаем это Эй, Давай, Лара Мне нужно все забрать Ты меня знаешь Я не отступаюсь Мы уже целый час записываем Я знаю Обычно я на таких моментах заканчиваю Мне нужно добраться до лагеря И его сохранить Понимаешь так. Еще один тайник. И тут гробницу. И документы. Документы найдем мы, не переживайте. Спрыгивай. Лисичку надо собрать обязательно. Без лисички никуда. Я поняла, Лара. Так. Вверху я вижу еще один Поэтому будем сейчас передвигаться поверху Давай Вот тебе и понедельник Вот тебе и понедельник Я бы сказал, да? Тяж... Тяжелая трудовая неделя Так Получается сюда А больше некуда ведь стрелять-то мне Схватилась. Она должна была схватиться. Она должна была схватиться. А, возможно, мне надо было сразу потом на эй нажать. То есть она типа падает и зацепляется. Отпусти и зацепи. Нет, вариант вполне рабочий. Вариант вполне рабочий, я не отрицаю. Его. А -а -а. Ну, Лара, серьезно. Или давайте мы сейчас. В принципе, нам вот сюда только надо. Ага. <связывается> Вижу -а -а. одного шакала. Тихо, им спокойно А вот Тайничок И проходочку рядом Ага, вижу Тут надо как-то залезть куда-то Только я не вижу куда Походу, здесь по другую сторону надо прыгать и бегать. Так. А тут только вот таким вот путем. Может быть, здесь альтернативный под. Нет, альтернативки здесь нету. Ладно, давайте вернем себе лагерь, зачистим всю зону и будем радоваться жизни. Захтапаться, кстати кто-нибудь видел лисичку я не вижу пока что правильно здесь никого нету тут ко мне лучше. слышу волков. Вот от них будем шугаться старым, добрым, народным методом. А, надо до конца, что ли? Ага, вижу! Иди сюда, шефка! Собо, собо, шавка. Вот, видите, гуляют. Гуляют хвостатые твари. Давайте я их подожгу. Одной стрелы хватает. Сюда хвостатик. Попал? Живой. Музыка еще играет. Ну ладно, черт с ними я пока спускаться не буду. Давай, есть. Красота. Давай, залезай, есть. Сначала забираем вот это. А теперь нам надо как-то добраться вот до туда. А как туда добраться? знаю хотя тут видите платформа на платформе и платформа погоняла его да знаю как собираем собираем Это все мое... Это мои владения. Слышите, песики? Это мои владения. Я здесь царь бог. О, вот и новое место. Давайте сразу же улучшим пистолетики, пока есть возможность. Приемник магазина. Прекрасно. И давайте... Ну, кольж Хотя, так, давайте искать. Здесь, вот он. Я просто ищу канат для подъема. Вот канат для подъема. Коробка с припасами тоже сгодится. Да ты уже и туда давай. Отлично, новый навык получили Вот я почему это делаю, собираюсь Это почти современный, возможно, 18 пятна крови Этим ножом недавно пользовались Так вот, э, золотой... Значит, Давайте еще раз, э, Лара это, это почти современный, возможно, 19 века Золотой карп должен был красиво контрастировать с черной лакировкой Да, им пользовались недавно им пользовались недавно. До последних документов и до гробницы мы доберемся чуть позже. Надеюсь, никто не возражает. Лара, пожалуйста, не тупи. Ты у меня не такая всесильная, как бы ты хотела. Так, отлично. Я пока не вижу здесь еще немного лесничества, хотя вот тут книжечка есть, давайте возьмем. Тут что у нас? «Стармовые стражи, нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы Солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скокунов, и уничтожим неприятеля». Грядущая победа это только начало. На восходе нового дня свет нашей императрицы пересечет океан и озарит всю землю. Ты ямотайцем он будет милостив, а наших врагов безжалостно сожжет. Да, прямо вы изобрели еще оружие, вообще шикарно. Вот, вот вам все изобрели уже в прошлом, все изобрели. Все, все плагиатин, все плагиатин. Все плагиатин. Что только не изобрел Что ж, давайте на этом на сегодня с вами закончим, ребят Хотел бы я сказать, но да давайте еще Прокачим кое-что Так Мастер выживания у нас уже прокачано все Остается только исследование Тяжеловес Было бы приятно Лук, используйте стрелы как оружие ближнего боя Дает награду модификация перекрестия прицела Пистолет. За врагов на ближней дистанции даются награды. Модификации при кресте прицела. Винтовка. Он может добивать врагов из винтовки с близкого расстояния на дополнительные награды. Дробовик. Близкого расстояния. Ну, дробовик он всегда на близком расстоянии у меня используется, как бы. Давайте его и покачаем. Э, нажмите игры чтобы добить оглушение противника добить оглушенного противника из дробовика. То есть, если у меня дробовик будет в руках, я могу его добивать. Yeah. <coughs> Все. Все, они будут бежать в панике. Они будут бояться нас. <coughs> Извиняюсь. Так, у нас остается только кирпич, да? Тяжеловес облегченный. <coughs> Что ж, ребят. Давайте на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписывайтесь на канал. Дискорд пока арт ссылочки все в описании. Ну а с вами был Альберт Вескер, Амблаточ Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся. И спасибо всем, кто был сегодня самым активным в чатике в нашем нашей премьере, ребят. Всем спасибо вам тоже. Вы лучшие. я читаю ваши чатики. Не переживайте. Я совсем слежу. Я все вижу. Что Мисс Крофт, удачи в охоте в следующей серии. Вам, ребят, удачи, всем хорошей будни недели. Пока-пока, увидимся на вечернем стриме.